Если ребенок плохо учится, то ему, согласно Васу Васту Шастре, поможет хрустальная черепашка, которую можно купить и разместить у него на столе, в его кабинете, если он есть. Дальше. Тайна стеклянной пирамиды. Я не поклонник, сразу же хочу вам сказать, я не поклонник не стеклянных пирамидосов, но тем не менее это не моя информация это информации вас у вас ту шастры и я хочу вам сегодня сказать пирамидка исполнит желание напишите свое желание и положите под пирамидку итак какое желание если желание на любовь напишите на белой бумаге и положите в спальню если вы хотите обрести богатство то желание напишите на чистом листе бумаги, вернее, не, не, не, не, не, если это желание на любовь, да, если на любовь, то на белой бумаге, а если на богатство, то на желтой символизирует золото, разместить в любом чистом месте, а если врагам, то врагам свое пожелание можно написать, чтоб ты обкакался, или там, чтоб ты какался каждый день с утра до ночи, и на красной бумаге, и необходимо разместить на полу, а... Любое другое желание, которое может возникнуть какое-нибудь, необходимо разместить на любой бумаге, но разместить это за пределами своей квартиры. Вот.